Неправильно сидя Федор в ешь. Ты им колбасой кверху держишь. А надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится. А ведь Кот был прав. You goddamn right. Кот был чертовски, мать его прав. Есть технология такая. Спирт обжигает первым делом э, нижнюю часть ротовой полости, куда попадает язык. А когда ты кладешь э, вот жирную полукопченную вот эту колбасу, э, она попадает на язык и убивает вот эту неправильную микрофлору, то есть э, сглаживает ожог. И дальше заходит быстрее и лучше. И э, уже не нужна запивка и все такое, и прям ну приятно. Э, короче, балансирует, балансирует. Катумат Розкин, ну правда у него, ну вы поняли, да, немножко другая колбаса, и он немножко не про это, но в целом, э, чувак знал, чувак знал, скорее всего, знал чувак, который писал сценарий, ну